5 июня на сайте Пазл была опубликована задачка дня под названием «Железной дороги» Банхефе, которая оказалась достаточно сложной для многих решателей. Ну, давайте сначала вспомним инструкцию, к этой задаче. Что надо сделать? Надо нарисовать замкнутую ломаную, которая проходит через все клетки по одному разу, может пересекать себя клетках отмеченных крестом и только там ну а через клетки с цифрами проходит прямо без поворота при этом цифры должны вдоль ломаны идти по порядку то есть 1 2 3 ну и замыкаться снова на 1 то есть там может быть конечно цифры будут быть больше но не только 1 2 3 ну они все идут по порядку у нас значит размера 9 на 9 сколько сыры будет там неизвестно сейчас посмотрим давайте приступим ну, вот видно их тут у нас. Цифры станция от 1 до 6. Ну и стандартное, конечно, соображение. Во-первых, надо отметить все кресты. Кроме того, цифра на границе должна этих проходить прямо. Ну а во всех углах у нас мы можем сразу рисовать такую галочку. Еще интересно, крест вот такой рядом с углом на по диагонали. Тоже мы рисуем так. Теперь вот в эту клеточку, чтобы зайти, нам необходимо сделать такие вот галочки. В принципе, увидев крест рядом с углом, мы можем сразу рисовать такую. Хидробную фигуру. Ну, остальные кресты мы тоже можем заполнить. Тройку продлеваем прямо, не поворачивает здесь. Ну вот все кресты заполнились. Ну, у нас есть еще несколько клеточек. Например, вот эта клеточка, выход только сюда. Теперь в этой клеточке у нас только отсюда можно идти и... Эта клеточка тоже надо посетить. Аналогично вот эту клеточку тоже надо посетить. Ну на этом совсем простые ходы закончились. Наверное, можно как, какие-то соображения тут придумать хорошие, но ну, я вот поступлю по планетам по, по, небольшого перебора. Понятно, вот что через две станции либо горизонтально проходят линии, либо две вертикальных прямых. Если они проходят таким вот образом, то что можем заметить? Например, здесь у нас уже раз-два, вот в эту область, два конца заходит, и по третий хвост заходиться не может. Третий здесь будет лишним, Поэтому он уходит в эту сторону. Здесь соединяется таким вот образом. Теперь в эту клеточку надо зайти, в эту зайти. и мы видим, что шестерка у нас соединилась напрямую с четверкой, чего очевидно быть не может. Поэтому у нас вертикальные полосочки были неправильным вариантом, нарисуем горизонтальный. Ну теперь эти клеточки на тройку надо посетить, здесь надо выбраться из угла, эту клеточку надо посетить, соединяем, эту клеточку тоже надо посетить, эту клетку надо посетить. И эту клетку надо посетить. Ну и вот так. Здесь тоже ситуация. У нас вот здесь два, два конца. Третий входит сюда наверх. Значит, этот нужен четвертый, чтобы соблюсти четность числа концов в этой области. Он поворачивает сюда. Тройка не может соединяться с шестеркой напрямую. Поэтому она замыкает сюда, шестерку сюда. Ну, теперь вот в эту клеточку надо посетить, не забыть. Вот эту клеточку надо посетить. Теперь можно заметить, что шестерка и четверка в конце оказались рядом. Соединяться они не могут. Продолжаем их вниз. Продолжаем их еще дальше вниз. Опять дальше они вы, выбрались сюда. Оба конца 5, 4, 6. Опять соединяться не могут. Продолжаем и тот, и другой. Шестерку приходится продолжать дальше. Ну, осталось немножко совсем. Может быть, наверное, можно увидеть сразу. Ну, опять же, можно попробовать. 1, 2. Опять же, либо горизонтально либо две вертикально Попробуем, опять же, две вертикальных. И мы видим, что двойка соединяется напрямую с шестеркой. Очевидно, неверное предположение. Поэтому надо соединить горизонтально. Единицу соединить с шестеркой. Это правильно, потому что у нас последняя цифра соединяется с первой. Ну, осталось только просто заполнить эту клеточку. Надо не заглянуть. Это сюда. Ну, и чтобы у нас не, не появлялось два несвязанных цикла, надо замкнуть вот таким вот образом. Ну, и легко проверить. И у нас один, два, потом идет 3, 4, 5, 6, И обратно вокруг возвращаемся к единице. Задача. Выглядит так вот, выглядит правильное решение.